Духовного Чернобыля Желание иметь все, а минуты не работая Сам мозгами пошевели, оставайся или уходи Настало время говорить о простом, о тривиальном Рифма моего послания банально. Попытаюсь не молчать о главном Чтобы не показаться тебе коварным все больше понимаю, что ни рыба, ни мясо Примерял по переменам вредище кипу и рясу Генетика, как витиеватые майсы Корни питаются соками неистребимой расы Становится невыносимо жить Идеальный я и мои брыть устремлены к нулю Трепетные души — это архаизм Слово предоставлено грубому мозолю Эра духовного Чернобыля Желание иметь все, ни минуты не работают. Погоня за тряпками модными, за гениталиями голодными Я желаю уснуть и не проснуться Чтобы не соприкасаться с этим раз и навсегда Я нацелен уйти и не вернуться Чтобы не вдыхать отраву Чернобыля больше никогда Но перед этим плюну в лицо сатане Став омегой моего рода Умирая бездетным, буду предан земле Не позволю, чтобы мои дети вечно горели в огне чтобы мои дети жили на земле во мгле Благодаря мне и жене Протест духовному Чернобылю, лежащему во зле Системе антихриста и его тьме Его система понижает уровень любви Проливается блудное семя Вслед за ним реки невинной крови Всеми силами против этого течения плыви Тебя зовет за собой и ровит. Всеми силами против этого течения плыви Сам мозгами пошевели, против этого течения плыви, либо не плыви. Сам мозгами пошевели, против этого течения плыви, либо не плыви. Тебя совет за собой равид. Сам мозгами пошевели эра духовного Чернобыля. 2018, перетекающая в 19, эра духовного Чернобыля. Желание иметь все, а не минуты не работая Сам мозгами пошевели, оставайся или уходи